Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для Водолеев на июль 2021 года. Как обычно, я начну с Кельтского креста, вытащу вам 10 карт, а потом э, мы поговорим про любовь для тех, кто в паре, для тех, кто одинок, и про финансы, конечно. Под колодой, ух ты, под колодой у нас колесо фортуны. Ну, замечательно. Вообще замечательный месяц будет для вас, мои дорогие. Планируйте, особенно если вы хотите чего-то добиться, или у вас какие-то планы есть на этот месяц, планируйте, потому что фортуна, вот это колесо фортуны, оно вас поддержит в этот период. Удача будет сопутствовать вас на, на вашем пути. Давайте посмотрим, как эта карта проиграется с вашим основным раскладом. В центре креста у нас восьмерка мечей, которая перекрывает двойка мечей. В основе вашего креста карта повешенного. В недавнем прошлом шестерка посохов. В основе, во главе вашего креста девятка, девятка чаш. В ближайшем будущем семерка чаш. Для вас, мои дорогие, четверка чаш. В вашем окружении семерка посохов надежды страхи карта возрождения и чем все завершится король король кубков давайте начнем ну э, тема главная тема вообще малый крест для вас восьмерка мечей двойка мечей обе карты очень как бы похожи друг на друга это когда э, нам надо принять решение э, и мы не видим выхода то есть э, на обоих, традиционной колоде, на обоих картах у человека закрыты глаза, то есть он не видит, он не может принять решение, потому что у него нет достаточной информации, либо, либо неуверенно себя чувствует, боится, страхи, вдруг ошибется, вдруг неправильное решение будет. И в связи с тем, что не может принять решение, чувствует себя загнатым в угол, вот по восьмерке мечей, то есть выхода нет из ситуации, а выход есть. То есть надо снять повязку с глаз, надо увидеть, что проход открыт, нет безвыходных ситуаций. А как снять эту повязку? Ну, у каждого по-разному. Для кого-то это какие-то дополнительные знания, но документы, информация какая-то. Иногда надо заплатить специалисту, чтобы вас просветили, направили вам. Иногда для этого нужен адвокат, для кого-то какой-то финансист или в какой-то другой области либо это сами как бы в интернете говорим с людьми мудрыми, которые прошли уже жизнь, у которых есть опыт какой-то, и вам вы найдете, найдете выход в любом случае из этой ситуации. А вы знаете, иногда ситуация сама находит выход. То есть иногда мы, хоть и пассивно это, конечно, не очень рекомендуется, но иногда, когда вот эта вот пассивность, она ситуация сама как бы как рассасывается, что ли. Вот так вот. Ну, а в основе, в основе вашего креста карта повешенного. Карта говорит о том, что вот, может быть, в связи с тем, что вы никак не можете решиться, не можете принять решение, у вас возникла какая-то пауза в какой-то ситуации. По работе ли это, в отношениях ли это, в делах ли это каких-то. У вас вот такая вот пауза повешена. То есть вы... И непонятно вообще, что происходит. Часто мне, вот когда я смотрю на эту карту, вернее, размышляю над значением этой карты, мне представляется вот бюрократия. То есть очень часто мы, например, сдаем документы куда-то, и они как будто в какую-то прорву пропадают. То есть ни слуха, ни духа, и не знаешь, когда, что, чего. Непонятно. В современном мире, конечно, можно отслеживать все это вот через интернет, но не всегда так получается. Вот это вот, когда мы подвешены в Воздухе и не понимаем вообще, что происходит. Иногда в отношениях так поступают с нами иногда, или вы, может быть, поступаете. Надеюсь, вы так это не делаете. По-английски это называется ghosting, то есть быть, ghost, я не знаю, как по-русски, быть этим духом, духом что ли. То есть человек, например, с вами встречался, все было замечательно, и как бы активно развивались отношения, а потом вдруг пропал. И ни слуха, ни духа. И вы начинаете думать, что же такое, что же я сказал, что же я сделал, что я, как я, почему такое? Вот это вот, вот это манипуляция. Это психологические манипуляции людей. Это нездоровая позиция, поэтому конечно не стоит если этот человек с вами так поступает не стоит строить с ним серьезные отношения. Что еще по э, вот кстати вам и ответ на ваши задачи на ваши вопросы по восьмерке мечей когда мы не знаем э, выхода не видим выхода из ситуации не знаем какое решение принять карта и говорит вам да взгляни ты на ситуацию сверху вниз. И ты тогда увидишь те черты, те какие-то свойства этой ситуации, которые ты до этого не видел. То есть гляни под другим углом всегда что-то вот посылается нам вселенной жизнью для жизни жизненно... для того, чтобы мы набрали жизненного опыта, <laughs> то есть испытывает нас судьба как бы для чего-то подготавливает, поэтому взгляните на это все вот под другим углом и я думаю, что ситуация разрешится, тем более у вас такие замечательные карты и карта колесо фортуны тут же рядом с вами в недавнем прошлом была какая-то были какие-то достижения, карта Шестерка посохов это победа, достижение, признание признание за ваши достижения. То есть, что-то было вами достигнуто, может быть, по... В области работы, это повышение в должности, может быть, на карте нарисована планета Юпитер, это карта э, удачи, кстати, планету Юпитер, это самая такая позитивная планета, удача, какая-то вам сопутствовала. И, э, кстати, тут нарисована карта планета Юпитер на карте колесо Фортуны, тоже обе одинаковые. Что, где, повышение в должности, прибавка к зарплате, может быть, чего вы достигли, очень хорошо для всех тех, кто занимается творчеством, может быть, что-то нарисовали, продали, что-то написали, тоже есть какие-то издательства, для тех, кто занимается каким-то академическим, вашу работу написали, может быть, кто-то защитился. Все, все, все можно, что вы хотите достичь. Но не всегда все так громко, знаете, не все пишут каждый день, защищают какие-то аспирантуры и все остальное, доклады или еще что-то. Бывает простая жизнь такая, знаете, земная. И там, может быть, вот это вот ваше достижение, это вот в вашей семье, вы хорошая мать, вы хороший отец, вот это вот для вас самое главное. И вас ценят еще за это, вот это вот важно. Во главе вашего креста карта на этой, в этой колоде называется happiness, счастье, то есть девятка кубков, карта исполнения желаний, это вот одна из самых позитивных карт колоде Таро, исполнение желаний, исполнение мечтаний, чего вы хотите, вы можете это все получить, еще раз хочется вам прям вот э, подчеркнуть колесо фортуны тут вот. Прям замечательные эти две карты. Карта празднования, может быть, еще какого-то юбилея, день большого, огромного дня рождения. Я не знаю, что вы там празднуете. Все бокалы полны шампанским, вином, пивом, чего пьете. Едите много, может быть, много еды. Единственное, у каждой карты есть оборотная сторона. Вот у этой карты не перепивай, не переедай. Вот, помните. В ближайшем будущем у нас семерка кубков. Карта такая, знаете, э, даже не выбора, а вот я мечтал тот вот исполнение желаний. Вот, э, и как бы мои мечты уже переходят э, в раздел иллюзий даже как-то. Надо немножко спуститься на землю. Э, семерка кубков – это когда перед нами большой выбор чего-то. Но не все из этого того, что нам представляется, как бы жизнью, вселенной, судьбой или что-то, оно подходит для нас, оно хорошо для нас. В современном мире эта карта очень хорошо ассоциируется с интернетом. Например, сайты знакомств. И не зря тут планета Венера нарисована, любовь. То есть много-много претендентов на этих сайтах знакомств. Кто-то из них, может быть, подойдет вам, но кто-то нет. То есть карта иногда предупреждает, вот в одной из этих чаш ты можешь вытащить бриллиант, вот, а в эту чашу не стоит свою руку а, направлять, потому что там будет там огонь, ты можешь обжечься, вот так. Поиски работы в интернете тоже. Может быть, замечательную работу найти, а можно какие-то аферисты могут быть, еще что-то. Поэтому карта как бы даже предупреждение что ли, будьте внимательны, не все вам подходит, не стоит. Э, будьте придирчивы, что ли, когда вы выбираете вот, из большого количества каких-то вариантов. Для вас для вас карта четверка кубков. Данная колодья называется лакшри, то есть иметь возможность иметь вот четыре кубка и еще в добавок скучать. То есть что говорит карта о том, что вроде у вас все есть, а вам ста становится скучно от всего то, что стало у вас все есть. Но а еще карта называется карта утерянных возможностей. То есть ценить надо то, что имеем в первую очередь вот эта тема этой карты а так как выпало вам ваше эго может быть это вот кто-то из вас прислушается то есть не всегда все так плохо в нашей жизни поэтому прислушайтесь вот, к этому совету что у вас уже и так что-то есть судьба может посылать вам какие-то посылы например если вы одинокие, то, может быть, вас кто-то будет э, звать на свидание. У вас, может быть, много поклонников, а вы как-то скучаете. Но помните о том, что вот кто будет звать вас на свидание, надо идти, потому что это может быть человеком в вашей жизни работу. Работа вроде есть у вас, а вам еще что-то предлагают, а вы отказываетесь. Берите, потому что это может быть вот самым лучшим проектом или самой лучшей работой, которая вам предложат вот в ближайшее время. То есть не отказывайтесь ни от чего. В вашем окружении карта «Семерка посохов» – это карта воина. Не зря тут нарисована планета Марс, то есть воинственная такая. А планета по «Семерке посохов» – это человек, вы знаете, Могут быть какие-то нападки на вас, то есть сплетни, может быть, может быть кому-то не нравится ваша позиция. То есть привели вы в дом, например, девушку, знакомитесь с, с родителями, а родителям она не нравится, они начинают вас отговаривать. Но вы твердо решили, что это ваш человек, вы не дадите ее в обиду, и вы, знаете, даже не слушаете родителей спокойно, им отвечаете, что «нет, это мой человек, мне человек нравится». Решили уйти с работы, заняться своим бизнесом. Вашему, окружай, вашему окружению это не очень нравится. Вашей семье, может быть, потому что работа – это стабильность, а тут неизвестно еще что будет. Но вы твердо решили, и вы отстаиваете свое мнение. Вас вот эти все э, не нравятся, послушай, не делай. Это все вас как-то даже не, не задевает. Вот, вот так вот. Воин – человек, который решил... Сделал, я буду делать так. И людей, которые от меня зависят, я в обиду не дам. И себя, все это вот эти мелочь шелуха вокруг вас, вас даже как-то и не, не беспокоит особенно. Надежды, страхи, ну какие тут страхи могут быть? Надежды, карта возрождения, карта второго шанса. Ну, так как позиция надежды, я думаю, что надежда ваша исполнится. У вас девятка кубков, исполнение желания, карта колесо фортуны, удачи. То есть, что вы хотите? Хотите, что вам судьба послала второй шанс? Где, в какой области? В работе? Пошлет. Пожалуйста, приложите какие-то усилия, получите. В отношениях тоже. Вот, пожалуйста, я думаю, кто-то из вас будет, будет искать либо работу, либо будет регистрироваться на сайтах знаком, с кем-то познакомиться. Получите вы второй шанс, вот этот вот по пока. Карте возрождения. И ваша последняя карта это Король Кубков. Замечательно, Король Кубков это мужчина, элементы воды, Раки, Рыбы, э Скорпионы. Э мужчины обычно мягкие, вот эмо эмоции, там чаши – это эмоции, то есть эмоциональные, любвеобильные. Э вообще любой любой знак лю мужчина любого знака, когда он влюблен, он превращается вот в этого Короля Кубков. Э о чем это говорит вам? Во-первых э те, кто в поиске, одинок, вы можете встретить своего мужчину, женщины. И опять-таки говорю, это не обязательно должен быть мужчина элемента воды, это может быть сразу вас влюбится и будет вот так заботиться о вас. Помните одно, еще раз говорю, у каждой карты есть оборотная сторона. Вот у этой карты он такой любвеобильный, не только к вам, ко всем женщинам, это его натура. Поэтому, как вы на это смотрите, если вы уверены в себе, вас это особо не беспокоит, до определенного предела этот флир, флирт и все остальное, то нормально. Еще э, чаша это алкоголь. Так что, не зря я вам сказала, не перепивайте, не переедайте. Так что, может быть, у него могут быть проблемы с алкоголем. То есть, тоже, опять-таки, любой знак, но у человека проблема. То есть, опять вам решать, что, как, как поступать. Ну что ж, мои дорогие, такой очень познавательный у вас расклад получился, э, интересный. Давайте посмотрим про любовь-то, что обещала. Надо делать первые три карты для тех, кто в паре. Семерка кубков. Опять семерка кубков? М -м -м. Тройка пентаклей. И карта влюбленных. Ну, явно познакомитесь где-то в интернете, мои дорогие. Или, или на работе, кстати, может быть, при выборе. Может быть, во время пойдете... Карта влюбленных – это серьезные отношения. Вы в паре, у вас любовь, морковь и все остальное. Тройка пентаклей – это когда люди работают над своими отношениями, то есть они вкладываются в эти отношения. А семерка кубков – это вот то, что я говорила о том, что выбор. Может быть, вы выбрали своего партнера где-то в интернете познакомились, либо когда вы искали работу, может быть, или на работе где-то вы познакомились, тоже может быть вот так вот. Давайте посмотрим, что. Выпадет тем три карты для тех, кто одинок и в поиске. Помните, что самая главная карта здесь влюбленных – это серьезные длительные отношения. Для тех, кто в поисках туз мечей, четверка пентаклей и карта шута. Очень такие, знаете, совершенно разные послания. Во-первых, карта Шута, старший аркан, говорит, что вы можете кинуться, как в омут с головой, в отношения, даже, знаете, не, не подумав. Ну а тут же рядышком Туз Мечей говорит вам об, о том, что надо подумать. А может быть, вы готовы кинуться, как в омут с головой? в какие-то отношения, может быть, даже сразу встретили человека, а через два дня хотите переехать к нему или к ней, или еще что-то такое. Карта говорит вам, подумай. Потому что туз, туз мечей включи всю свою, знаете, интеллектуальную деятельность, потому что человек может быть, кстати, не очень щедрым. Может быть, что-то не для вас там. Или, если вы как бы человек обеспеченный, может быть, держите то, что ваше при себе. Это тоже может быть вам послание. Если хотите, делайте, но продумайте и то есть свои как бы деньги сразу не стоит как бы, показывать, может быть, вот так. Ну, давайте про деньги-то. Ага, четверка посохов, карта императрицы. И опять туз мечей. Дорогие мои, четверка посохов ⁇ это карта стабильности. С финансами все будет хорошо. Тем более карта императрицы с финансовой точки зрения ⁇ это карта плодов плодотворности. Сколько много будете работать, и у вас будет стабильный доход. Опять карта туз мечей – это интеллектуальная деятельность, это какие-то планы, это какие-то идеи, ваши идеи могут осуществиться. Помните, какие замечательные карты вам выпали с карты э, колесо фортуны, девяткой э, чаш. То есть какие-то ваши планы, плодотворность будет... Много работы. Работа, видимо, будет хорошо оплачиваться, которая принесет вам стабильность, причем стабильность ваш дом. Ну что ж, вот на такой позитивной ноте и можно закончить этот расклад. Если вы первый раз на моем канале, пожалуйста, подписывайтесь и до новых встреч. До свидания.